всем дискорд с вами лорд альтаир и сегодня парочка новостей по поводу моего канала а именно о том что я наконец доделал свою первую короткую 3d анимацию про пинки и кибердемона и я залил ее на... на этот канал на основной плюс еще на дополнительный специально для этих дел вот он канал называется лорд Altair studio. Ссылку на него тоже будет в описании, и вы сможете посмотреть. И на этом канале видео, которое будет сразу после этой новости, и тут. Также прошу подпис подписаться на специальный AMV канал, на котором будут AMVшки. Вот он. Lordly Tears AMVs. Тоже будет ссылка в описании. Поскольку мне кикнули монетизацию, будет неплохо, если вы мне. Задонатите по ссылке тоже в описании, если хотите, чтобы у меня хоть что-то было тут, выходило почаще. Сказано вообще бредово, <с> ладно, а теперь вы можете посмотреть эту самую анимацию. Найдите и нормально сказала мне бред. Опять